здорово Ну, как ты? У меня для тебя очень важная информация, ведь буквально на днях я нашел реально рабочий баг на обновленной работе дальнобойщиков, которую нам не так давно добавили в последнем обновлении на Барвиху КРМП. И если быть совсем честным, данный баг нашел не я, а нашел его мой давний товарищ по проекту Евгений Легендари, а также предоставил нам с тобой видеоматериал, в котором я тебе сегодня покажу и расскажу, как благодаря данному багу на работе дальнобойщика можно заработать в два раза больше так что женек если ты смотришь это видео передаю тебе огромный привет и хочу сказать тебе спасибо за предоставленные тобой мне материалы хоть и в хреновом качестве Итак, суть данного бага заключается в том что работая дальнобойщиком мы с тобой как правило тратим достаточно много времени на загрузку перевозимых нами с тобой материалов как правило в основном сейчас все возят топливо так как оно является одним из самых дорогих товаров ну и на загрузку данного топлива опять же в зависимости от того какой у тебя автомобиль уходит достаточно немало времени и чем дороже чем крупнее твой грузовик тем больше ты можешь перевозить данного топлива ну а соответственно тем больше времени ты тратишь на его загрузку но в последнем обновлении когда разработчики нам добавили новую механику новую систему покупки собственной фуры для данной работы они не учли кое-какой момент добавив все это в системе игры произошел баг и теперь все те люди, абсолютно каждый, кто имеет свой собственный грузовик, может не ждать момента полной загрузки товара. Имея свою собственную фуру, тебе достаточно просто приехать на точку загрузки, взять данную метку и ты тут же можешь отправиться на метку сдачи данного топлива. Ведь пока ты будешь ехать, это топливо будет пополняться само по себе по дороге к месту выгрузки. Но к сожалению это работает только с собственным автомобилем. То есть если ты арендуешь тачку, данный бак работать не будет. Тебе как и всем придется ждать полной загрузки твоего автомобиля. Ну и как ты уже понял, благодаря данному багу у всех владельцев собственного грузовика появляется отличная возможность сэкономить время чуть ли не в два раза за один рейс, а соответственно зарабатывать в два раза больше или же в два раза быстрее, как тебе будет угодно. Наверняка уже многие знают про данный баг, но я уверен, что есть и такие, которые понятия не имели, что есть такая возможность. И благодаря данному багу, как ты уже понял, Сейчас получается, что очень выгодно приобретать свой собственный автомобиль для данной работы. За неимением достаточного количества денег на самую дорогую фуру, ведь ее госцена 11,5 миллионов, ты можешь приобрести себе даже самый обычный газон на БУ рынке. Лично я видел, как продавали такой за 1 миллион триста тысяч рублей. И имея уже свой собственный газон, ты сможешь использовать данный баг. Ну а также не забывай про то, что каждому, кто работает на своей личной фуре, плюсуется еще 20% сверху за каждый тобой выполненный заказ. Соответственно, твоя прибыль дальнобойщиков намного увеличится, как только ты приобретешь свой собственный грузовик. Ну и конечно же, чем круче твой грузовик, тем и выше твоя зарплата. Я думаю, рано или поздно данный баг разработчики Обязательно пофиксят, но пока этого не случилось, у тебя есть отличная возможность подзаработать на данной работе. Надеюсь, я как-то помог тебе данным видео. Спасибо тебе, что ты заглянул на мой канал. Спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам